Ты не попадешь глаза, и я тебя убью. Ты, yeah. тебе, yeah. я тебе, я тебе, я я я тебе, я тебе, я я тебе, я тебе, было, что тебе, скучно, я пошлю тебя нахуй. Yeah. Впроси, ты мне написала. На тебя похуй. I'm Жизнь обижает лишь мой стих Мой мостик врать становится В нем хуй с ним Я хочу остановиться, а помоги мне Помоги, помоги мне Помоги мне Не оставить вам другу моей жизни Много вынасти я твой раз Пронежу так лишь обет Моих жизненных сил Просыпаю сюда Режать, меня не убить, убирать в Как плохи изучаете тело мою напрасно У меня испонации это явно не лекарство <сёк> Да что?